В эфире государственной телерадиокомпании "ЛТР Новости». В студии вас приветствует Юлия Иценко. Здравствуйте. 10 мая в Кыргызстане отмечается День банковского работника. Празднование его было установлено постановлением правительства с 2003 году, учитывая значимость вклада банковских работников в социально-экономическое развитие страны. Этот профессиональный праздник был учрежден в связи с тем, что 10 мая 1993 года Кыргызстан ввел собственную национальную валюту – Кыргызский СОМ. Глава государства поздравил работников банковской сферы с профессиональным праздником. Уважаемые работники банковской сферы, поздравляю вас с Днем банковского работника. Банковская сфера является одним из самодинамично развивающихся секторов экономики Кыргызстана. Без равномерного развития и повышения качества жизни граждан на всей территории республики невозможно достижение долгосрочных целей стратегического развития страны. Поэтому очень важно продолжить перенаправление финансовых средств в регионы. Активнее кредитовать конкурентоспособные проекты, направленные на развитие предпринимательства в регионах, в первую очередь перерабатывающие и экспорториентированные предприятия. В современных условиях перехода на цифровую экономику финансово-кредитным организациям необходимо активнее внедрять инновационные финансовые инструменты. Необходимо многократно усилить роль коммерческих банков, больше выдавать кредитов, создавать благоприятные условия для инвесторов и вкладчиков, развивать платежную систему, применяя самые передовые банковские технологии. Через внедрение цифровых технологий необходимо обеспечить доступность кредитов, сделать их дешевыми и предоставлять короткий срок без бюрократических проволочек. От вашей добросовестности, дисциплины, кропотливого труда и высокой самоотдачи во многом зависит финансовое благополучие граждан и процветание общества. Уверен, что благодаря профессионализму, опыту и творческому потенциалу банковских работников мы реализуем приоритетные цели по укреплению и развитию экономики страны. Желаю вам успехов, плодотворной работы и благополучия в семьях. Ветераны Великой Отечественной войны Касымбайджил Дужбаев и Абдраим Шарибаев получили подарки от премьер-министра страны, который дал поручение посетить ветеранов лично на дому. Денежные подарки ветеранам передал вице-премьер-министр Замир Аскаров. В свою очередь ветераны выразили признательность правительству за работу, за то, что сегодня в стране идет активная социальная работа. И пожелали Кыргызстану дальнейшего развития и процветания. «Очень приятно, что у меня в гостях был вице-премьер-министр, который подарил подарок от имени премьер-министра. Я сам после войны был учителем, проработал в школе до пенсии. Спасибо, что оценили мой труд. Я очень благодарен». «Я очень рад, что могу поздравить сегодня ветеранов Великой Отечественной войны лично, пожелать здоровья, долгих лет, с надеждой на встречу и в следующий день победы». Радостная новость для людей искусства и его ценителей. В стране одновременно проводятся ремонтные работы сразу на нескольких культурных объектах. В настоящее время заканчивается капитальный ремонт национальной филармонии. До конца мая планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию, и он не единственный, который будет обновлен. Также ремонтные работы начнутся в Национальном театре оперы и балета, в Кыргызском и Русском драмтеатрах, также преобразится и театр кукол. Отметим, работы будут проходить в двух этапах. Подробности у Гульзада Чубаковой. Светлое и яркое здание. Теперь национальную филармонию не узнать. Здесь капитальный ремонт завершен уже на 85%. На выделенные 55 миллионов сомов полностью обновлены звуковая и световая система. Зал, где проходят репетиции. кремерная сцена. Паркет заново покрашен, а уже скоро будут установлены обновленные и комфортные сидения. Словом, культурный объект, где последний частичный ремонт проводился 12 лет назад. После открытия удивит зрителей, обещают руководители филармонии. Он на на вы. «В последний раз ремонт проводился в 2007 году во время ШОС. И вот сейчас уже на протяжении полутора месяцев здесь проводится капитальный ремонт. Полностью обновляется оборудование, красят и моют стены. Также закуплены современные мощные кондиционеры. Здание будет полностью обновлено. Планируем закончить ремонт уже к концу мая». Национальная филармония – не единственный культурный объект, который будет обновлен. Ремонтные работы учреждения искусства разделены на два этапа. В первый вошел и Кыргызский Национальный Академический театр оперы и балета имени Абдуласа Малдабаева. Театр – это неотъемлемая часть культуры. Сюда граждане приходят духовно обогатиться и получить заряд положительных эмоций. Но при этом отвечают ли всем требованиям культурные объекты нашей страны – это уже другой вопрос. Так, например, в Национальном театре оперы и балета. Капитального ремонта не было еще со времен распада Советского Союза. И здесь, естественно, все оборудование давно устарело. Допустим, потребление этой лампы 500 ватт. Соответственно, она в замкнутом этом пространстве нагревается. Значит, нагреваются провода, а раз провода тех еще лет, 60 летней лет недавности, то, соответственно, сыпется изоляция и происходит короткие замыкания. Отметим, что в театре нужно менять не только оборудование и освещение. В срочной реставрации нуждаются и стены культурного объекта, которые на сегодняшний день просто-напросто разрушаются. Такое явление можно наблюдать не только в местах недоступных для глаз зрителей, но и непосредственно в залах, где проходят мероприятия. Теперь здание увидит капитальный ремонт. На это из госказны выделено 47 миллионов сомов. В настоящее время готовится сметная документация и объявлен тендер. В основном сюда входит вот синий час, как сцена, оборудование. Освещение, другие, там, малахитовый зал, артистический комната будет ремонт, ремонтироваться. Потому что у нас действует для полностью оснащения, дает спектакль показать, у нас не хватает э, вот освещения. Одним из главных культурных объектов страны считается Кыргызский академический драматический театр. Но состояние здания, мягко сказать, не лучшее. Учреждение искусства эксплуатируется уже почти 50 лет. В последний раз его ремонтировали в 2010 году. Накануне с проблемами театра ознакомился на месте президент Соранбайджи Энбеков и поручил незамедлительно начать ремонтные работы. Недалеко от этого здания расположен национальный русский драматический театр имени Чинга Зайтматова. Этот культурный, основ... Этот культурный объект основанный 85 лет назад. Также посетил президент и учреждение также вошло в первый этап ремонтных работ. И, может быть, получится восстановим воздушную систему не останется без внимания и Кыргызский государственный театр «Кукол». Здесь также планируется проведение ремонтных работ. Но уже на втором этапе. Отметим, обновление здания культуры действительно необходимо, так как здание устарело как с наружной части, так и внутренней, не говоря уже об интерьере культурного объекта. Плачевное состояние. Такое явление можно увидеть в подвале Кыргызского государственного театра кукол. Отметим, что в дождливые дни здесь протекает крыша и от сырости разрушаются стены. И работникам мастерских и складских помещений, которые создают вот такие куклы и декорации, приходится работать вот в таких условиях. И это не единственная проблема театра. Мало того, что сотрудники работают в ужасных условиях. Так еще и зал для зрителей желает быть лучше. Кроме того, постоянно протекает крыша, а на территории разрушается асфальт. Здесь трещины на стенах. Декорации должны храниться в сухих помещениях, а здесь протекают крыши. И зимой, и летом в театре сыра. В этом году театру будет 80 лет, и мы хотим провести мероприятие. Мы подготовили уже всю сметную документацию на ремонт. Ведь уже 28 лет как не менялись сиденья, и все они сломанные. Кроме того, на втором этапе будут проведены ремонтные работы в театре юных зрителей, в цирке и музее изобразительных искусств. Потихоньку, поэтапно-поэтапно на сегодняшний день будем реализовывать реконструкцию культурных учреждений. То есть в течение трех-четырех лет мы надеемся, что основные театры всей республики мы уже полностью закончим. Спектакль, поставленный в театре, – это школа жизни. В обществе, где не ценится настоящее искусство, всегда возникают проблемы нравственного порядка, так как театр может точно показать плохие и хорошие стороны жизни. И браво тем творческим личностям, которые, несмотря на плохие условия, продолжают усердно трудиться. И можно сказать, что благодаря им в правильном направлении развивается кыргызский театр и искусство. Ну а долг государства – это поддержать такие культурные объекты и улучшить их материально-техническую базу, оказать помощь в решении социальных проблем артистов и внедрять современный менеджмент в деятельности театров и не только. И тогда непосредственно граждане, в особенности молодое поколение, все больше будет приобщаться к культуре в целом. Гульзат Ачубакова, Бегзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.